Всем привет! В этом видео я расскажу о системах разделов жестких дисков MBR и GPT, как узнать, какую систему используете вы, как конвертировать с MBR в GPT и обратно средствами Windows, для чего это может понадобиться и о последствиях такой конвертации, а также с помощью какой программы осуществить конвертацию без потери данных.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 Это два разных способа хранения таблицы разделов на жестком диске. GPT более современный стандарт, созданный для дисков объемом более двух терабайт, необходимый для загрузки систем Windows в режиме UEFI. MBR в свою очередь более старая система, которая имеет ограничения по созданию до 4 разделов на дисках до 2 терабайт, она требуется для загрузки старых операционных систем Windows ниже 8 версии. Посмотреть какая система BIOS или UEFI используется на вашем компьютере можно нажав сочетание клавиш Windows Plus R и в открывшемся окне написав следующую команду. В открывшемся окне в разделе версия BIOS это можно увидеть. А чтобы проверить какую систему разделу использует ваш жесткий диск, нужно нажать правой кнопкой мыши на меню пуск и здесь выбрать управление дисками. Далее кликнуть по нужному диску правой кнопкой мыши и выбрать свойства, затем перейти во вкладку тома и в строке стиле раздела, здесь будет либо основная загрузочная запись MBR или таблица с GoID разделов, это и есть тот самый GPT, еще это можно сделать выполнив команду diskpart в командной строке, для ее запуска в поиске пишем cmd, далее нужно нажать правой кнопкой мыши по командной строке и выбрать запуск от имени администратора, ввести диск diskpart, а затем лист диск. В результате будет выведена таблица с информацией о дисках. Если диск использует GPT, здесь будет отмечена звездочкой. Если же MBR, эта колонка будет пустая. К примеру, диск 0 использует MBR, а диск 1 – GPT. Для преобразования жесткого диска MBR в GPT или наоборот средствами Windows существует несколько способов. Первый зайти в управление дисками, нажав на значок меню пуск правой кнопкой мыши, здесь выбрать нужный диск, нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать преобразовать GPT диск, преобразовываемый диск не должен содержать разделов, иначе эта функция будет недоступной, как в моем случае с диском 1 она неактивна. Для его преобразования придется удалить все разделы и только потом оно станет доступным. Удаляю том, после чего преобразование стало доступным. Нажимаю преобразовать в GPT диск, после нажимаю на диске и выбираю создать простой том. Далее, здесь если установить отметку не форматировать данный том, то по завершению диск будет недоступным. И в итоге, система предложит его отформатировать. Поэтому здесь ничего не меняем, а жмем далее и готово. Все, диск преобразован в GPT, но как вы успели заметить, вся информация была удалена. Потому прежде чем делать преобразование, нужно скопировать важные данные на другой диск. Второй способ это сделать, с помощью командной строки. Используя этот способ, тоже нужно будет удалить разделы. Информация при этом не сбережется. Запускаем командную строку от имени администратора. Далее ввожу команду diskpart, нажимаю ввод, далее лист диск. Затем SELECT диск и номер диска, который нужно преобразовать. В моем случае это диск 1. Затем клин. После этой команды все данные будут удалены с диска. Поэтому будьте внимательны при выборе диска. Затем ввожу команду CONVERT MBR или GPT, в зависимости какой диск вам нужен. После преобразования диска через командную строку в управлении дисками его нужно будет разметить, создать простой том. Оба этих метода преобразуют диск ZMBR в GPT и обратно, но при этом информация находящаяся на диске будет утеряна. Здесь же в управлении дисками есть возможность создавать и другие тома, к примеру составной, чередующийся или зеркальный. Для их создания нужно как минимум два диска. Составной соединяет свободные области нескольких дисков в один логический диск. Если вам нужно место больше, чем может предоставить один из ваших дисков, вы сможете расширить его за счет свободного места другого диска. Преимуществом составных томов является изоляция отказов, несложное планирование мощностей и прямой анализ производительности. Чередующий обеспечивает более быстрый доступ к информации, в отличие от простых или составных. Чем больше диска вы объедините, тем быстрее будет пропускная способность, однако надежность будет все меньше. Потеря любого из таких дисков приведет к потере информации в большем масштабе в сравнении с простым или составным. Зеркальный том создает дубликат информации на втором диске. Для создания нужного тома выберите его из списка. Далее выберите нужные диски, назначьте букву диска, далее готово. Как видите, я создал чередующийся том из четырех дисков. В теории, производительность такого диска должна возрасти в четыре раза. Но все же вернемся к преобразованию, для чего это нужно. К примеру, при установке Windows 7 может возникнуть ошибка. Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеет стиль разделов GPT. Как раз в таком случае вам поможет метод с командной строкой. В процессе установки на этапе с надписью «Установить» нажмите сочетание клавиш «Shift» плюс «F10», после чего запустится командная строка и дальше в ней можно будет конвертировать диск в нужную систему, показанным ранее способом. А после конвертации еще нужно будет в Wi-Fi зайти в подраздел Boot и там отключить все Boot, а затем включить режим Legacy Mode или CSM в зависимости от версии. После этого ошибка исчезнет. А самый простой способ осуществить преобразование с помощью инсталлятора. В процессе установки системы нужно перейти в настройки диска, удалить все разделы. И создать заново, не используя при этом командную строку. В таком случае диск будет создан с таблицы MBR, но это учитывая то, что ваш диск имеет размер не более 2 терабайт. Если больше, то данная операция опять создаст на диске таблицу GPT. Как уже говорилось ранее, информация при этом не сбережется. Еще в процессе установки новой операционной системы может возникнуть ошибка, установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT диск. В таком случае нужно изменить настройки UEFI. В настройках найти подраздел Boot и там отключить Secure Boot, а затем включить режим Legacy Mode или CSM в зависимости от версии. После чего ошибка должна исчезнуть. Преобразование без потери данных. Существует множество программ, которые позволяют сделать преобразование диска с в GPT и обратно без потери данных. Я выбрал для этого Almay Partition Assistant. Как видите на моем диске D есть некоторые данные. Я запускаю Программу. В окне программы кликаю по нужному диску в этом месте правой кнопкой мыши и выбираю «Преобразовать GPT диск». Далее нажимаю ОК. Для начала выполнения преобразования нужно нажать «Применить» и в открывшемся окне «Продолжить». По завершению вы увидите окно «Поздравляем, все операции успешно завершены». Нажимаем ОК. Как видите, диск преобразован в GPT, а вся информация, которая была на диске, сохранилась. Программа также легко преобразует и системный диск. Сейчас я преобразую свой системный диск и покажу результат. Нажимаю на системном диске «Преобразовать GPT-диск», «Ок», «Применить». Система будет преобразована после перезагрузки. После преобразования система у меня не загрузилась. А для того, чтобы ее загрузить, нужно зайти в UEFI и изменить некоторые настройки. Я покажу, какие настройки нужно изменить, на примере материнской платы DEL. Нахожу подраздел Boot и здесь меняю Legacy на Wi-Fi. Далее нажимаю Add Boot Options, указываю имя и путь к файлу загрузчика UEFI и нажимаю ОК. Выбираю в приоритете первым созданный загрузчик, далее сохранить настройки и выйти. После этого моя операционная система загрузилась. И как видите, системный диск преобразовался без потери информации. Но прежде чем повторять данные действия, сохраните важные данные на другом диске, для предотвращения их утери, так как работа подобных программ непредсказуема. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Спасибо за просмотр, пока.